Стал я осматривать балду, и что же вы думаете? Прям в ужас пришел. Череп проломлен насквозь, дыра спитак медный будет величиной, и обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительно, я вам скажу, народец, Младенцы и герои в одно и то же время. ей Бог, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды.